Главный врач университетской клиники Казань Альмир Абашев представил официальным лицам Республики Татарстан и представителям КФУ во главе ректора Ильшата Гафурова отремонтированное помещение клиники. Среди почетных гостей министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин, депутаты Госсовета Республики Татарстан и депутат Госдумы Российской Федерации Фатих Сибгатуллин. Обход по клинике начался с приемных, где Альмир Абашев обозначил, что все сделано для комфорта и удобства как для врачей, так и для пациентов. Коридоры и кабинеты расположены таким образом, что обследуемый и специалист клиники не мешают друг другу. Также были продемонстрированы палаты медицинской помощи, современные операционные и реанимационные палаты. А в честь Дня медицинского работника в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялось торжественное заседание, где ректор КФУ Ильшат Гафуров поздравил работников медицины с профессиональным праздником. Поэтому я тоже хочу всех вас поздравить с этим профессиональным, замечательным праздником. Пожелать всем нам удачи и Сказать, что мы с вами на верном пути, поскольку путь оказания, содействия, продления жизни, улучшения в целом качества жизни нашего населения ⁇ это самый благородный, самый хороший путь, который может себе пожелать любящий себя и свое окружение человека. Елизавета Евсефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.